Юпитер можно называть самой таинственной и загадочной планетой. Именно Юпитер считается самой большой планетой в Солнечной системе. И в этом видео вы узнаете самые интересные факты о Юпитере. Юпитер самая большая планета в Солнечной системе. В объеме Юпитер превышает Землю в 1300 раз, по тяжести в 317 раз. Юпитер расположился между Марсом и Сатурном и является пятой планетой в Солнечной системе. Планету назвали в честь верховного бога римской мифологии Юпитера. Сила гравитации на Юпитере больше земной в два с половиной раза. В 1992 году к Юпитеру приблизилась комета, которую разорвала мощное гравитационное поле планеты на множество осколков на расстоянии 15 тысяч километров от планеты. Юпитер – самая быстрая планета Солнечной системы. На то, чтобы совершить оборот вокруг своей оси, Юпитеру нужно 10 часов. На то, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, Юпитеру нужно 12 лет. На Юпитере самое сильное магнитное поле. Сила его действия превышает земное магнитное поле в 14 раз. Сила радиации на Юпитере может нанести вред космическим аппаратам, которые приближаются к планете слишком близко. У Юпитера самое большое количество спутников из всех изученных планет 67. Большинство спутников Юпитера невелики в диаметре и достигают 4 километров. Самые известные спутники Юпитера – Калиста, Европа, Ио, Ганимед, их открыл Галилео Галилей. Имена спутников Юпитера не случайны, они названы в честь любовников бога Юпитера. Самый крупный спутник Юпитера – Ганимед, в диаметре он превышает 5000 километров. Спутник Юпитера его, покрыт горами и вулканами, это второе известное космическое тело, имеющее действующие вулканы Первая Земля. Европа, еще один спутник Юпитера, состоит из водяного льда, под которым может скрываться океан, превышающий земной. Калиста, по предположениям, состоит из темного камня, так как практически не имеет отражающей способности. Юпитер практически полностью состоит из водорода и гелия, при этом имеет твердое ядро. По своему химическому составу Юпитер очень близок к Солнцу. Атмосфера этого гиганта также состоит из гелия и водорода. Она имеет оранжевую окраску, которую придают соединение серы и фосфора.